Всем привет! Я в Москве и хочу добавить, наконец-то, я очень себя комфортно чувствую в Москве. Это город, который меня любит, который меня принимает. И сегодня все-таки, наконец-то, выйдет обещанный эфир про ответственность. Я прошу прощения за технические неполадки, но, значит, так должно было быть. Я к этому очень философски отношусь. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за вопросы. Я, как всегда, их выписала отдельно. Буду сейчас подробно на них отвечать, безусловно. Вопросы классные, это особенно радует. Я не люблю пустое времяпрепровождение, очень люблю искать смысл. И поэтому за вопросы вам всем отдельное спасибо. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Значит, смотрите этот эфир. Я же его не на ровном месте решила выпустить. Так интересно складывается. Бывает, что несколько подряд вопросов в личку отображают общую какую-то картину. И с разных сторон, от разных людей поступают вопросы на одну и ту же тему. Это очень интересно за этим наблюдать. Значит, пришло время поговорить об этом. Я к этому отношусь так. Итак, были такие фразы от разных людей, и сводились они к следующему «Он меня обидел, она меня не поняла, и они меня ничему не научили». Вот приблизительно как-то так. Или научили не тому, или у меня был такой запрос. Далее что-то другое и так далее. Давайте поговорим сначала немного об этом, и потом я с удовольствием, конечно же, отвечу на ваши вопросы. Как обычно, я дам практические упражнения. Я <с> не жадная в этом смысле. Я с удовольствием этими вещами делюсь, потому что ну, я за то, чтобы люди пользовались хорошими вещами. Я даже дам Два упражнения на проработку и один хороший лайфхак. Благодарю за комплименты. Михайлина Т. Михайлова сказала мне, Михайлова сказала, что я прекрасно выгляжу. Спасибо большое. Про то, как хорошо выглядеть в 46 лет, я сделаю отдельный то ли эфир, то ли пост, что-нибудь сделаю. Итак, я сегодня дам вам два практических упражнения. Вот за это благодарность той девушке, которая задала вопрос, который выиграет сегодня, потому что этот вопрос побудил меня дать вам еще одно упражнение. Хотела делаться одним, не отделаюсь. Дам еще один. И лайфхак, который я вам дам, он применяется в переговорах. Тоже хорошая штука. Итак. Начну с того, что я хочу поговорить о том, что все эмоции, переживания и бури, которые с нами происходят внутри, это наша реакция на окружающую действительность. Мы сами выбираем, как нам реагировать на то, что с нами происходит с внешней стороны. И если начать со слова «обиделась», если посмотреть на его этимологию и разобрать его, то, собственно, оно и имеет то самое значение. «Я обидела себя». Вот в этом и заключается смысл. Окружающие наши люди — это всего лишь зеркала, в которые мы смотримся, и мы выбираем, как нам поступать. Да, у других людей тоже есть своя реакция, но в этом случае мы выступаем для них зеркалами. То есть каждый человек как бы взаимодействует сам с собой через других. Так вот нас никто не может обидеть, никто нас не можем не может обидеть. Мы можем две ситуации только э, проиграть в этом случае. Мы можем только принять вот этот вот вызов в себя и выдать ту реакцию, которая от нас ожидает. То есть человек нас обижает. И мы можем выдать ту реакцию, которую он ждет. То есть обидеться, да? А, то есть, если э, эта обида наносится сознательно, да, то мы можем, соответственно, также и ответить, как человек ожидает. Это стандартная реакция. И э, мы можем еще выбрать, допустить нападение на себя. Вот тут вот уже больше ответственность переходит на нас. Да? То есть мы создаем такие условия для нападающего, что он нас не может не обижать. Ну, вот как-то так. Он будет нас обижать. Это часто наблюдается в конфликтах. Вот чем ближе люди, тем четче это заметно. Есть люди, которые позволяют себя обижать. А есть люди, которые вот, ну, не позволяют себя обижать. Ну вот тако, такие вот они. И хорошая новость заключается в том, что этому можно научиться. Тут рекламная пауза. На марафоне автор жизни мы это разбираем и хорошо этому обучаемся. Следующее. Да, и, соответственно, можешь выбрать реакцию не обижаться. То есть, когда ты понимаешь весь механизм, как это все работает, но обижайте меня, только я не обижаюсь. Вот, как-то так. И тогда вся вот эта вот волна агрессии, она возвращается к тому человеку, который пытался нас обидеть. Дальше. Она меня не поняла. Тоже. Внимание, сейчас будет лайфхак. В переговорах есть одна очень хорошая штука. Прием если происходит недопонимание между сторонами, которые пытаются договориться, и один, человек, один вот сопротивляется, и второму, второму хочется сказать, что «вы меня неправильно поняли». Вот если произносится такая фраза «вы меня неправильно поняли», конфликт гарантирован, конфликт обеспечен. Потому что, когда вы берете и ответственность навешиваете на того, кто вас слушал, вы меня неправильно поняли, капец, конфликт гарантирован. Все, что он делает, он закрывается, потому что он понял, как он понял. У него есть уши, у него есть глаза, у него есть какой-то свой опыт. И вы произнеся какие-то слова, он же ну, трезвый человек вас слушает. Он понял, как он смог понять, когда он слышит эти слова, он закрывается и готовится к конфликту. Если же вы начинаете с другой стороны... «Ответственность на себя». «Окей, я неправильно объяснила» или «я не так объяснила». Давайте я объясню еще раз, просто другими словами, потому что я наверняка не нашла тех слов «Ответственность на вас». В этот момент человек открывается, ему даже становится интересно послушать другую версию этой истории. В первом случае ответственность на противоположной стороне. Это вот когда я. Я очень люблю эти ситуации. <laughs> Все вокруг а, неправильная, я, <laughs> я Дартаньян, да. И другая ситуация, когда ответственность полностью лежит на мне. И а, следующий <кх> следующая ситуация еще один пример это когда они меня ничему не научили. Или учителя плохие, или коучи слабые, или тренеры не такие и так далее. Я согласна с тем, что сейчас огромное количество тренингов и марафонов низкого качества, но всегда можно, во-первых, взять для себя что-то полезное а к вопросу, к ответственности. Ни один преподаватель не сможет научить, если человек закрыт, если он не хочет учиться, если он не собирается учиться. Тогда преподаватель может вывернуться наизнанку, но ничего не получится. Может быть только разница в степени интереса, весело и скучно, но это ближе к детскому поведению. Сначала дети начинают учиться в игре, на интересе, а потом уже, когда человек взрослеет, уже выбирает приоритет, и тогда уже необходимо включать ответственность за полученные, либо не полученные знания. И посему, в связи со всем вот этим вот вышесказанным, упражнение номер раз, а потом я буду отвечать на вопросы. Значит, это упражнение называется я перевод или... И ответственность еще. Очень его люблю. Применяю огромное количество лет. Делается очень просто, прорабатывается глубоко, очень быстро. Все как я люблю. Так, сейчас текущий вопрос, быстренько я отвечу на него. Когда планируется марафон по предназначениям? 7,7. Юлия семь Юлия. Марафон по предназначению написан. Пилотный марафон выпущен. Мы его будем проводить совместно с Еленой Блиновской. И сейчас мы с Леной его допиливаем. Вот. И поэтому анонсы нужно смотреть у Лены. Планируется, я думаю, я очень надеюсь, что в августе он выйдет. Так, итак. Давайте вернемся сейчас к упражнению. Вопросы задавайте мне потом чуточку дальше. Смотрите, это упражнение хорошо делать, если у вас накопились обиды на другого человека. Вот если у вас есть претензии кому-то другому, я Дартаньян, а он не Дартаньян, да. Берете лист бумаги. И записываете все претензии, какие вам приходят в голову. Вот все, которые у вас есть к этому человеку, берете и записываете подробно. Например, там, дорогой муж, ты меня достал, ты там плохо себя ведешь. Ты ко мне придираешься ты меня напрягаешь вместо того чтобы зарабатывать деньги ты там смотришь телевизор или ты критикуешь других людей вместо того чтобы устроиться на хорошую работу ты ищешь делаешь виноватыми своих работодателей и так далее выписали на этом листке берете теперь другой листок и переписываете всю эту тираду только все местоимения вы заменяете на я и мне что получилось что получается в этом случае дорогая я вот я тут просто выписала как же я себя достала мои глупые придирки к людям меня напрягают вместо того, чтобы устроиться на работу и использовать возможности, которые мне предоставляют работодатели, я начинаю критиковать неправильные, на мой взгляд, действия начальства и, в итоге, теряю работу. И так далее». То есть все, что вы писали про другого человека, вы переводите просто на себя. Какой эффект от этого упражнения? Это упражнение, во-первых, расслабляет, оно позволяет вам стать пластичнее. Во-вторых, это упражнение сильно отрезвляет. И, в-третьих, оно повышает уровень я-осознанности. С одной стороны, может показаться, что оно либо глупое, либо неэффективное. Я всегда говорю, вы сначала сделайте. Да? То есть кто-то может сейчас сказать, фигня не упражнение. Вот это упражнение просто очень суперское, очень крутое! Вы его сначала сделайте, если с первого раза не дошло, сделайте его раза три, претензии по-разному выписывайте для других, потом меняйте на местоимение «Я». Перечитали несколько раз, и поверьте мне, что эффект будет просто умопомрачительный. Наладятся отношения, изменится взгляд на ситуацию и так далее и тому подобное. Сейчас про тот вопрос, про марафон, про предназначение. Возьмут не всех, возьмут только тех, кто проходил два Ленаных желания и финансовый марафон. Только подготовленных, прокачанных к этой теме. Только тех. Да, количество мест ограничено. Попасть смогут не все, потому что с Леной мы марафон сначала тоже будем делать пилотный. Я-то у себя провела пилотный марафон. Теперь проведем с Леной пилотный марафон и потом дальше будем еще допиливать. Пользуйтесь упражнением, оно очень крутое. Делайте. Теперь, собственно, на этой позитивной ноте мы переходим с вами к ответам на вопросы. И э, сейчас можете задавать тоже параллельно вопросы, я буду на них стараться отвечать. Так, я могу ошибаться в прочтении э, ников, но я надеюсь, вы меня прочтите. Так, фарахмединова лилия. Жалко, что поздно на вас подписалась. Да, ну, все делается вовремя! Кстати, мне часто задают вопросы, и тут тоже звучат вопросы в тех, которые вы задавали, ответы на которые я уже давала. Все мои эфиры можно посмотреть на моем канале Telegram. Вот. Я сейчас попрошу кого-то из девочек менеджеров киньте, пожалуйста, ссылку на канал Telegram. Туда можно подписаться, чтобы посмотреть мои эфиры, и на моем канале в YouTube тоже можно посмотреть прошедшие эфиры. Почему с Леной решили марафон проводить? У вас замечательные свои марафоны. Да, спасибо большое, но у нас с Леной особые отношения, и это, скажем так, запрос даже с ее стороны. То есть. Ну вот, как-то можно даже сказать, что я для нее писала этот марафон. Так что, так что так. Окей, так, давайте. Елена, Майбук задает такой вопрос: Согласна полностью с этим утверждением про то, что твоя жизнь это результат твоего выбора и решений? Но как быть с внезапными трагедиями и болезнями близких людей? У меня серьезно заболел муж было много планов, теперь они рушатся на глазах. Хочется получить ответ на вопрос. Если я вынуждена сейчас жить не так, как хочу, как это расценивать? Что я когда-то не за того замуж вышла? Так ведь получается, если следовать утверждению про личные выборы и решения». Вопрос аж мурашки, конечно, по телу вызывает. Да? Очень крутой, глубокий вопрос. Очень хороший и сложный, конечно. да. Я начну с конца. Смотрите, взаимоотношения это не такая уж простая вещь, и современный мир, конечно, то, как мы живем, как меняется культура, предполагает то, что можно встречаться и расставаться сто, пятьсот раз с разными людьми, со всякими это не то, что раньше вышел замуж и все и капец и на всю жизнь. Тут вопрос в любви, и в принятии. Люблю ли я этого человека? Хочу ли я идти с ним и помогать ему? Хочу ли я служить своей любви и своему выбору, который я когда-то сделала? Тогда я принимаю урок, как он есть, и этот урок учу. Здесь заключается ответственность в том, как пройти через эту трагедию и чему научиться. Тут же вот Ваша ответственность именно в получении этого опыта, в получении ответа на этот опыт, как-то так. Раз он вам необходим, раз это произошло с вами, значит, я уверена в этом, да, и я проповедую такое, что если нам суждено получить какой-то урок, то мы его получим. И жалеть о том, что я вот тогда сделала какую-то ошибку, и она меня привела к чему-то, нет. Раз вы сюда пришли, значит вы не выучили какой-то урок по дороге. Ну, вот как-то так, да. Вы не могли выйти замуж, другими словами, да, за другого человека, за кого-то другого. Если вы этот урок сможете пройти правильно, да, как правильно его выучить, все будет хорошо, вы вместе его пройдете, и все будет замечательно, да. Но если вы его не сможете пройти. Получить ответ для себя то эта ситуация, к сожалению, может повториться. Вот. Поэтому я желаю вам тут душевных сил пройти вместе с мужем это испытание, ему отдельно силы, ему отдельно здоровье и осознание. И пусть у вас все получится. Так, Чигликова. Сейчас прохожу финансовые с вами. Очень нравится. Да, я вас благодарю. Спасибо. Так, Елена, Ры Елена Рыжкова задает такой вопрос. Хороший вопрос такой, веселый. Так, если не выучили урок в этой жизни, он переносится в следующее. Оксима Бородина. <re've> <т drummer -s -scale> Извините, я предполагаю, что... Ну, в общем... Mm, Ок. Извините, я не буду читать ваши ники, только если смогу. По поводу следующей жизни, я, я принимаю это утверждение. Ну, то есть я думаю, что да, что старайтесь выучить уроки здесь для того, чтобы в следующей жизни, если она будет проживать ее качество. Но я еще зато я уверена в этом, что в этой жизни очень многие вещи можно исправить и жизнь свою прожить несколько раз в одной жизни. Ну, у меня такое, со мной такое происходит. Я уже несколько жизней прожила и буду жить еще качественнее уверена в этом. Так вот, Елена Рыжкова задает такой вопрос: как не обижаться на близких друзей, что не приглашают в гости и не зовут на природу. А раньше звали, и часто э, и других-то друзей не забывают. Бою, борюсь с умением обижаться уже год точно. Но я такой профи по обиде, что пока тот момент не получается вывести. А тут ревность, да, и вот э, жадность. Хочется, чтобы меня приглашали, а меня не приглашают. Смотрите, что делать? Учиться уважать чужие границы. Каждый человек имеет право приблизительно на все, на любые свои желания и на любой свой выбор. Раз не зовут, раз вас не зовут, значит, просто сделайте вывод. Значит, вас для них слишком много. Задайте себе вопрос: где вас с избытком? И работайте в этом направлении. Учите себя сдерживать. Я Хотела сказать: в детстве, ну, скажем так, <смех> в юности, в крайней юности, да. Была очень эпатажная и очень любила привлекать к себе внимание вплоть до таком демонстративном истероидном поведении. Очень много работала над тем, чтобы быть сдержанной. Заводите новых друзей, заводите таких друзей, для которых у вас будет вот норм. Но помните о том, что у каждого свои границы и позволяйте другим тоже их иметь. Так, Елена рассказывала про вас, что в свое время вы с маленьким ребенком на руках смогли встать на ноги и даже купить квартиру. Расскажите, как вы это делали? Может, дадите лайфхаки по этому поводу? Если вы сейчас на финансовом марафоне, скорее всего, это так, я об этом буду говорить дальше. Вот. Да, это так, это было, как я жила, это был просто капец-капец. Учитесь, вкладывайте в себя, развивайтесь. Это позволяет вырваться из всего. Если на работе коллеги не и не развивающиеся, приходится с ними общаться. Что делать, как себя вести? Ну, либо игнорировать, либо искать другую работу. Как в ребенке воспитать уверенность? Рима. Хороший вопрос. Я поговорю чуть-чуть о детях. Тут тоже мне задавали. В первую очередь собственным примером. И о, давайте слушайте, давайте я вам про уверенность сейчас расскажу совершенно очень крутую историю про себя, про свою маму. Мне было шесть лет, я поступала в первый класс. Я в первый класс, кстати, пошла в Москве. Я так понимаю, что я шла в какую-то особенную школу, потому что я должна была пройти собеседование. То есть, ну, я шла в школу, это был 79-й год, прошлый век. И тогда... Не было такого собеседования, вступительный экзамен, этого всего не было. Но я его проходила. То есть лишь бы кого в ту школу не брали. И э, на этом собеседовании мне задали такой... Ну, я так понимаю, что это была зауч. Э, я рассказывала стих. Она мне задала вопрос, э, кто у нас был первым секретарем ЦК КПСС. Я сказала с перепугу я сказала «Леонид Ильич Ленин». Она спросила «А кто сейчас?». Я сказала «Владимир Ильич Брежнев». Но ну, меня простили. И она задала мне такую задачу. «У тебя было в кармане пять конфет. Три конфеты ты отдала своим друзьям. Сколько конфет у, себя, у тебя осталось?». Я помню, как я держала руки за спиной, мне было шесть лет. Это сейчас у нас дети в шесть лет считают. У меня Мартин считает двухзначные числа, только так. А тогда, там, класса до второго, дети учились считать в пределах сотни. Я посчитала, я сказала, у меня было две конфеты. В общем, приняли меня в ту школу. И потом, когда у меня были сложные ситуации, я не могла что-то решить. Я приходила с тем, что я не могу что-то решить, я приходила к своей маме и говорила «Мама, помоги!». На что мама мне неизменно отвечала «Аня, когда тебе было шесть лет, ты решила для своего возраста такую сложную задачу, ты смогла тогда, ты сможешь, и сейчас у тебя все получится. Вот пойди, успокойся, подумай еще раз: пройдись, подыши, погуляй, сядь, и у тебя все получится. И я своей маме невероятно глубоко благодарна за эти слова и я думаю, что именно эти вещи позволили мне стать успешным человеком. Так что вот как воспитать в детях уверенность: вот верьте в них, да, и говорите, что ну ищите те вещи, с которыми не справились, и говорите, ты тогда смог, значит ты сейчас сможешь! Давай у тебя все получится. Как вы относитесь к рейки и так далее, к таким практикам? Вы знаете, я, я об этом ничего не знаю. Вот, будем так говорить откровенно. Я понимаю, что в этом жизни очень много всего правильного, но я этим не интересуюсь, хотя рейки меня спрашивают уже очень много раз, и я сталкиваюсь со специалистами по рейки. Наверное, пришло время уже как-то это начать изучать. Так. Окей, давайте я вам дальше буду отвечать на вопросы. Так, Ольга П. Олесь. Ну, в общем, вот. Как не чувствовать себя жертвой, как делать, то, как делать то, что не нравится, делать надо? Вот, хороший вопрос. Это из моих любимых. Я его очень люблю. Я люблю любые вопросы, которые включают в себя слово надо. Смотрите, первое, что. Надо. Задать? Задайте себе вопрос. Кому надо? Надо кому? Если кому-то надо, то есть надо помыть посуду. Если это надо кому-то, то пусть тот, кому надо эту посуду помыть, тот возьмет и помоет. Вот у нас, например, с мужем так. Вот. А если это нужно вам, то задайте себе второй вопрос. Зачем? Вот когда вы сможете ответить на эти вопросы так, что вы начнете испытывать удовольствие от этого, да, то вот это ваше надо трансформируется в хочу. Да, это возможно делать как-то неприятно, ну там заниматься спортом, да, например. Ну это не доставляет мне, например, <фис> физическое удовольствие. Страдания, не побоюсь этого слова, доставляет. Но я хочу выглядеть по-человечески, поэтому я Хожу иногда в бассейн. <laughs> Как-то так. Вот э, предвкушение результата, когда переводит в хочу, тогда все получится. Так, э, следующий вопрос. Так, кверти э, интерес интересует тема ответственности и внешних событий. Понятно, что за свои собственные реакции, мысли, действия мы сами несем ответственность. А что с действиями по отношению к нам других? Например, едешь на машине, никого не трогаешь, ничего не нарушаешь, кто-то в тебя врезается. Это твоя ответственность. И как это объяснить? Карма? Конечно, твоя ответственность. Это же ты оказалась в это время, в этом месте, ехала с этой скоростью, выбрала эту дорогу и так далее. Карма не карма, но урок, безусловно. Карма более такое... Знаете, насколько я разбираюсь в понятии «карма», то это более ограничивающая штука. Я за то, чтобы называть это уроком. Вот. Если кто-то приносит тебе физическое или материальное зло, то значит, ты за что-то расплачиваешься. За мысли, за слова, за поступки. Вот подумайте, где что не так вы сделали. Вот тут необходимо взять ответственность на себя, и тогда эта ситуация разрешится наилучшим образом. Так, тут э, Ксю э, Гаврилина задает вопрос по финансовому марафону. Как отстраниться от привычных способов получения денег и увидеть миллиард других способов и возможностей. Ксю, есть э, Google, наш френд Google. Возможностей действительно очень много. Изучайте лучше всего. Работает. Изучайте истории богатых людей, богатых, успешных. Читайте их биографии, изучайте их опыт, их факапы, их успехи. Вот так. Как-то так. И помните еще о том, что действия еще нужно какие-то совершать. То есть просто знать или просто думать мало. Необходимо еще совершать какие-то шаги. Так, дальше. Елена Агли... а, Алгиничева. Как не обижаться на бывшего мужа, который пришел в твой дом? А теперь после, работа, после развода судится, чтобы отжать его у меня и моих детей. Развелись, потому что пил и руки поднимал. Смотрите, вопрос об ответственности: взять ответственность за происходящее на себя. Для начала за свой выбор, что вы вышли замуж именно за него, за этого человека, да, и позволили с собой так обращаться, к сожалению, вот. То есть и да, и не давать, не позволять, не позволять об себя вытирать ноги. То есть тут явная такая позиция жертвы. Приглашаю искренне приглашаю на марафон автор жизни. Анастасия Димчукова. Вопрос, «Как не уйти в крайность в этой самой ответственности за свою жизнь и уже сделанных поступков, и не жить самобичеванием от упущенных возможностей?» Смотрите, здесь сквозит переживание чувства вины за итоги, да, за то, что произошло в жизни. Точно так же здесь искренне приглашаю на марафон «Жизнь без чувства вины», потому что в двух словах не объяснишь, а марафон очень эффективный. По поводу, как отличать ответственность и вину, я уже давала эфир на эту тему. Безусловно, в сторис он не сохранился, но в Телеграм, в канале Telegram, он есть. Пожалуйста, можете там посмотреть этот эфир. Макса 68, 49, девять, семьдесят Для меня ответственность и чувство вины это одно и то же. Как научиться их разделять? Вот, повторюсь, что был эфир на эту тему. Так. НАТО 89, семьдесят шесть, 5. Как понять, где заканчивается ответственность за свою жизнь? И у меня начинается ответственность у моих детей за их собственную жизнь. Когда мои дети болеют или получают травмы, я думаю, что во всем виновата я. Я делаю что-то не так, как нужно, ошибаюсь. А эти ошибки отражаются на моих детях. Это еще один очень классный вопрос. Позвольте детям набивать свои шишки. Они иначе не научатся. Вы же за них жизнь не проживете. Во-первых, примите, что Дети — это не ваша собственность, у них есть право распоряжаться своей жизнью. Мы, как родители, можем детей защищать, мы можем им помогать. Самое главное и единственное, что мы можем им дать сполна, — это любить. Мы можем своим детям дать только любовь, но жизнь за них прожить, и тем более винить себя за то, что мы совершили какие-то не такие поступки, — это ну, неправильно. С детьми необходимо разговаривать, садиться вместе с ними, разбирать причинно-следственную связь, если с ними произошло что-то не так, не винить себя, какая я безответственная мать, да? Вот вместе с ними поговорить, как ты думаешь, почему это произошло. Искать вот это вот, разговаривать. Вот как-то так. Как можно выиграть 10 тысяч? Очень хочу. Необходимо. Необходимо написать отзыв с хэштегом. Прочтите этот пост, там, где я в платье иду, такая по дороге с Мартином. Вот. прочтите его, вот там условия написаны легко. Так, еще один хороший вопрос. Макса шестьдесят восемь, сорок девять, семьдесят четыре Как детей научить быть ответственными, чтобы они ответственно шли по жизни? Хороший вопрос. Только собственным примером и беседами. Вот то, о чем я говорила, когда ребенок хочет сделать, на ваш взгляд, возможно, что-то не очень правильное, да? Садитесь вместе с ним и побеседуйте. Как ты думаешь, к чему это может привести? К тому, к тому и к тому, да? Окей. Что ты выбираешь? Какой путь ты выбираешь? Хотя бывает всякое, <с2> ребенок может выбрать самый такой вариант, который ему будет казаться веселым и прикольным, а родителям не очень. Ну, собственным примером. Собственным примером. Если вы безответственный человек, да, или безответственно относитесь к чему-то там, например, всегда опаздываете. Есть такие люди, которые ну, хронически просто опаздывают, им вовремя прийти. Это ну, не про них. Вряд ли стоит ожидать от ребенка какой-то ответственности в этом. Он не сможет научиться, ему неского, не от кого учиться этому. Дальше. Как изменить бае... Баева и Ренку? Я прочла, я прочла. <Danny>, <direito> ник. Как сменить свою квартиру мира? Вот тут у меня возникает вопрос: зачем? Зачем менять квартиру, картину мира? Изменить на что? Просто принять то, что ваша картина мира имеет право, может и должна отличаться от картин мира других людей. Это нормально. Ну, это просто нормально. Зачем ее менять? Ольгу итамина. Анна Буэнос. Буэнос. Я уже в Москве. Мой вопрос про карство. Прокар... Откладывание, понимания, что сам за себя и сам для себя, но все равно какую-то скрытую, очень глубокую боязнь, наверное, действие. Поговоришь об этом задание большое спасибо. Про боязнь действий я давала эфир с декартовыми координатами. Его можно посмотреть на канале Telegram. И я обещаю вам, что я сделаю еще эфир на тему время уходит. Нужная тема, и обязательно об этом поговорю. Так, еще один вопрос э, про карстинации. У меня в руках инструменты, в голове понимание. Начать действовать не могу. Пытаюсь понять, что держит э, что держит, страхи и убеждения. Да, страхи и убеждения. Будем говорить на эту тему. Может, может, марафон даже напишу. Не знаю, насколько он будет необходим. Так, зависит ли ответственность от менталитета, где страна с самой большой ответственностью? Смотрите, конечно, зависит, конечно, культура сильно влияет, безусловно. Это примеры от окружающих людей. Нас делает наше окружение. Нас делает наше окружение. Другое дело, что есть люди, которые сильно подвластны окружению. Есть те, которые слабо. Те, которые сильно, они очень быстро попадают под чужое влияние и подстраиваются под любую ситуацию. Но, в общем, и то, и то можно использовать себе во благо. да. То есть там быстро ассимилируешься, а если ты плохо поддаешься чужому влиянию, то ты трезвее можешь оценивать ситуацию, что от общественного влияния стоит брать, а что не стоит. «Как вы относитесь к натальным картам в астрологии, имеют ли они быть при определенных способностях человека его сильных и слабых сторон?» Я не успела прочесть ваш ник. Смотрите, я к астрологии отношусь холодно, вот прямо вот так. Я уважаю людей, которые занимаются астрологией, я уважаю астрологов, я считаю, что это наука. Но я к этому отношусь холодно, <смех> потому что были эпизоды в моей жизни, когда очень именитые астрологи вроде бы говорили: да, все сошлось, но все равно я э, меняла ситуацию вот, вот так. И ну, делала так, как необходимо мне, и, и жизнь удалась. Ну, как-то так. Так, давайте про финансовый тренинг. Про, про финансы мы поговорим как-нибудь ну, в следующий раз. Я сейчас все-таки про ответственность. Так, Анастасия Астроумова. Тоже с хорошим вопросом. А «Сложность в общении с мамой, когда она начинает рассказывать про отца, неприятные вещи. Я ей мягко говорю, что прошу меня не посвящать деталей супружеских отношений, перевожу тему «Если продолжает, прощаюсь». Говорю, что мне от этого больно, мне сложно доверять мужчинам, но она очень обижается, что я ее не поддерживаю. Раньше я давала ей выговориться, а теперь поняла, что не готова. Нахожу другие темы для общения, радую, но осадок всплывает в разговоре вопрос. Родители не меняются, а мое мировоззрение изменилось. Я теперь выбираю с кем общаться и о чем. Как сделать ответственность за то, что мне не удается наши отношения сделать такими же теплыми, открытыми, как раньше. Я продолжаю пробовать, объясняю свою позицию, в итоге я в их глазах эгоистка, бессердечная. Первое, я перевод то, что я давала чуть выше в эфире. Второе, люблю маму, какая она есть, без условий да, То есть вот эта вот безусловная любовь. Ну вот мама такая, вот мама хочет об этом поговорить. Пусть мама об этом поговорит. Тут ваша ответственность заключается больше не в том, что вы не хотите слушать об этом разговора, разговоры, а в том, что да, у мамы так, и мама хочет это обсудить, ей больше не с кем. Но это не означает, что у вас должно от этого недоверия к мужчинам появляться. Помните о том, что бывает по всякому. Бывает так. Бегать от этого не нужно, от этой информации. Бывает так. А бывает по-другому. Ищите людей, у которых по-другому, которые успешны, у которых все хорошо с мужчинами. С ними общайтесь. У них учитесь. Впитывайте их информацию. Маму принимайте такой. И еще один шаг, примите то, что в маминых глазах я эгоистка. Зеркало, то, что я говорила вообще в самом начале. Говорите, мама, я эгоистка. А что делать? Мама, я эгоистка. Я хочу думать о себе, о своем благополучии, о своем комфорте, о своем душевном комфорте. В этом вопросе я эгоистка. Я тебе в другом помогу разделю, сделаю, что ты просишь. там Вот там, там и там я тебе готова помогать, отдавать всю себя. А вот именно в этом вопросе позволь мне остаться эгоисткой, имея на это право. Насколько мы несем финансовую ответственность за своих родителей? Насколько сердце подскажет и совесть? Ну вот как-то так. Если у вас есть возможность родителям помогать, конечно, помогайте. Ну, что я, могу, что я могу сказать? Сейчас такое время в бывшем Советском Союзе, что э, у нас еще, знаете, у нас еще нету э, вот этого вот воспитания, э, долгос... вот совок, конечно, сильно подкосил наше финансовое сознание. И сейчас приходится учиться Азам просто самых, э, самых низов, и я думаю, что еще огромному количеству поколений ну огромному не огромному поколение 3-4 будет учиться только вот этому грамотному финансовому взаимодействию дети родители и вообще как, как жить так чтобы быть, жить хотя бы комфортно финансово так как поменять свое окружение на более успешное? Очень просто берете и знакомитесь с успешными людьми и общайтесь с ними, задаете им вопросы, даете для них то, что можете им дать. Ну, как-то так. Как понять, что это моя ответственность и должна действовать, или это мое желание, которое я запускаю во вселенную и отпускаю? Возможно, исполнение желаний вселенной без напоминания об ответственности. Слушайте, ответственность вообще это же это вообще очень хорошее слово. Ответственность, если разобрать, это ответ себе. Поэтому, если у вас происходит исполнение каких-то желаний, это значит, что у вас все хорошо, и ваша вселенная вам помогает просто. Вот и все. Ну, то есть, тут все логично, мне кажется, и как это? Гармонично. А, здравствуйте! Ага, привет, Вера Влинова. После ваших марафонов у меня поменялось мышление о многом, но муж, о чем бы мы ни начинали говорить, во всем видит негатив. И меня это раздражает как без навязывания своего мнения. Я перевод: все, что тебя раздражает в муже, все претензии выписала. Очень хорошее я уже дала упражнение в начале эфира. Если ты опоздала, просто посмотришь его раньше. Так, следующий: Я не Калашкин. Не, калашик. А как правильно брать ответственность за уже произошедшее? Ведь иногда начинаешь себя виноватить и заниматься самобичеванием. Искренне приглашаю на марафон Жизнь без чувства вины. Марина. То есть не нужно жалеть о прошлом, да, вот просто искренне. Или пересмотрите эфир. Марина Марисабель. Вот у меня получаются две крайности. Или я в гиперответственности и стопроцентный достигатор, а это не совсем женская энергия, к которой я стремлюсь. Или если ухожу в поток, то со временем перестаю быть ответственной и чувствую жесткий откат назад. Как быть? Как научиться держать баланс? И если осознанность тотальной женственности. Смотрите, я тут начну с женственности. Все, что делается осознанность, осознанно имеет право на жизнь. Почему нет? Если, ну, смотрите, в моем понимании тотальность это крайность, но если вам комфортно, то пусть так и будет. Главное, чтобы это никому не мешало. Как-то так. И по первой части, быть в потоке это не означает быть безответственной совершенно. Делайте замеры в точках, в которых находится. Находитесь, если вам хорошо в той точке, в которой вы сейчас находитесь, значит, все делаете правильно. Так, Если вам плохо, то задайте себе вопрос, что, собственно, меня сюда привело и как я могу это исправить. Тоже я давала это, по-моему, в эфирах. <с> в марафонах точно давала. «Как вернуть ценность собственной жизни?» Светланка Кол-Колцева Ку спрашивает. «Если чувствуешь, что жизнь детей и внуков заботит больше, чем собственная, и ответственность за их жизнь намного больше своей?» Отличный вопрос, очень хороший это проявление гиперответственности я вас поздравляю с тем что вы это уловили осознали это опасно в первую очередь совершенно не для вас а именно для детей и внуков и хорошая новость что осознание ситуации ведет к ее изменению вот задайте пожалуйста себе вопрос что вы получаете когда вы ведете себя именно так что вы получаете когда ведете себя как спасатель по отношению к близким. И где вы это можете получить, используя другие способы и методы. У меня есть один очень хороший пример. У меня была одна женщина, да, девушка ее назвать сложно, которая видела смысл жизни в том, чтобы накормить своих детей, накормить детей, внуков вообще окружающих. И, естественно, кушать вместе с ними это было на марафоне Матрица стройности. И мы с ней, когда разбирали ситуацию, она говорит: это мой смысл жизни: готовить и кормить. Ну и, соответственно, кушать вместе с ними и радоваться. И, в общем, мы, когда глубоко все это дело проработали, она в итоге открыла кулинарную школу, в которой она обучает. Она начинала вообще это бесплатно, с бесплатных курсов, на каких-то благотворительных началах. Люди приходили, приносили свои продукты. Она рассказывала, показывала всякие эти фокусы с продуктами. И это переросло в бизнес в итоге у нее. Она похудела и теперь кормит других с удовольствием. Так, как быть в том случае, если я очень люблю свою профессию, но она не приносит много прибыли. Это предназначение. Я врач, понимаю, что это моя ответственность, как быть с деньгами. Вот в твоем случае позволь деньгам прийти в твою жизнь. Приходи на марафон этого финансовый, это я уверена, что тут эти ограничения и страхи. Так, так, так, так. Слушайте, давайте я сейчас озвучу вопрос. Победитель, потому что у меня тут садится мой планшет, а я не взяла зарядку. Если что, на вопросы, на которые я не ответила, отвечу в следующем эфире, чуточку попозже. Значит, смотрите, Найт А. Найт выиграла, выиграла. Блокнот с ручкой из Испании. Как эту самую ответственность взять на себя? Просто сказать, что я ее беру, наверняка недостаточно. Какие конкретные действия надо предпринять, чтобы потом понять, что я действительно взяла ее ответственность на себя? Это победитель, потому что это сподвигло меня на то, чтобы дать вам еще одно упражнение, практику. Делается оно методом незаконченного предложения. Это упражнение хорошо тем, что вы сначала смотрите на все это другими глазами и потом применяете легко к себе. Берете несколько листов и на каждом листике пишете предложение, которое вам потом необходимо закончить. Звучат не так. «Некоторые люди более ответственны, чем другие». Это люди, которые... И дальше пишите сочинение на эту тему. Следующая фраза безответственные люди это и дальше пишите потом свою ответственность другим они проявляют через то что и так далее так далее продолжаете в данной ситуации ответственный человек поступил бы так и многоточен. в ответственности больше всего мне нравится то что многоточие и вот после того когда вы это все расписали, Садитесь, перечитывайте, кто такой ответственный человек, кто такой безответственный. применяете примеряйте это на себя и этим пользуйтесь. Вот. Я поздравляю победителя за классный вопрос, который заставил меня <свят> дать вам еще одно упражнение. Я с удовольствием делюсь упражнениями, практиками, техниками, поэтому вот. Давайте я сейчас вернусь к тем, на кого... Не успела ответить, потому что, возможно, мне хватит заряда. Я просто выписала ваши вопросы, и потому что я ж не могу сейчас зайти в Инстаграм и посмотреть на них. Так, Ольга Батманова «Недавно осознала, что очень подвержена влиянию окружающих в разные периоды жизни. Находясь в разном окружении, поведением мои действия совершенно противоположные. Как ограничить себя от этого и оставаться с собой при любых обстоятельствах?» Это зависимость от общественного мнения, недооценка себя. Приглашая на автор жизни и окружайте себя успешными, хорошими, ну, теми людьми, на которых вы хотите быть похожими. Вот это очень такой универсальный рецепт. Дальше. Баймус. Я младшая в семье, и все меня баловали. И всегда за меня решала мама, старшие сестры и так далее. До выхода замуж особо этого не замечала. Наверное, мне так было и удобно. А теперь муж все решает за нас. Это мне не нравится. Каждый раз, когда даю знать свое недовольство или что я не согласна, ругаемся иногда очень сильно. Как быть в этой ситуации? Договаривайтесь с мужем. Договаривайтесь с мужем, разделите зоны ответственности и позвольте себе тоже ответственность на чем-то брать. Потому что, с одной стороны, у вас есть привычка подчиняться другим, да, и вы это сигнализировали мужу сначала. А теперь, когда вы хотите что-то сделать по-другому, конечно, он будет сопротивляться. Только разговаривать. Так. Как понять, я закончила с теми вопросами, которые были у меня выписаны, к счастью, вроде бы. Если я что-то пропустила, вы сможете мне написать, можете в личные сообщения, и мы поговорим. Я обязательно отвечу на все вопросы. Как понять механизм исполнения желаний? Прохожу финансовый марафон и понимаю, если я чем-то недовольна, это моя ответственность. А как же исполнение желаний Вселенной? А я не вижу противоречий никакой. Если ваши желания не исполняются, чья это ответственность Вселенной? <смех> это ваша ответственность. Значит, вы что-то ну, не разрешаете себе. Боитесь чего-то. Причем здесь Вселенная? Так, как с самого начала посмотреть эфир? Значит, я сейчас его завершу, он будет загружаться какое-то время. И, наверное, через час вы сможете посмотреть его сначала в сторис моем. А потом его можно будет посмотреть, через сутки его можно будет посмотреть на канале YouTube или на канале Telegram моем. То, что вы не успели, ничего страшного. Я благодарю вас за внимание, до скорых встреч. У меня здесь в Москве дела. Те, кто не знает, я буду проводить упражнение с финансового марафона, которое можно провести только очно. И я его иногда, примерно раз в полгода, делаю в Москве. Ну потому что. Что насчет поддержки окружающих и мужа? Не надо хотеть или не ждать, если... Да, вот по поводу поддержки. Ну вы можете хотеть, вы можете это озвучивать. Я нуждаюсь в поддержке. Я бы хотела чувствовать от тебя поддержку. Но ждать, что она сама появится, ну это в этом бессмысленно. Это бессмысленно. Задайте себе вопрос, зачем вам эта поддержка нужна. Просить о помощи, говорить это, озвучивать, говорить это вслух, это очень важно, но просто ждать, что она появится сама, это бесполезно. До скорых встреч! Мы обязательно сделаем еще флешмоб, и э, обязательно я сделаю эфир, но следующий эфир, наверное, я уже проведу из, из Одессы. Посмотрим. Очень много дел в Москве. Всего вам доброго, до скорых встреч.